Привет, друзья! Сегодня буду готовить бастилу. Это очень вкусно, это похоже на самсу либо курник, только порционное такое, очень сочное и очень интересное по вкусу. Их можно давать с собой на работу, в школу или просто перекусить чайком. В этот раз немножечко с халтурю буду готовить из покупного слоеного теста, но можно использовать домашнее дрожжевое, либо такое же покупное дрожжевое, слоеное, какое хотите. Готовим из любого теста. Для начала нарезаем курицу. У меня здесь две половинки куриного филе, но вкуснее получается с мяса из ножек более сочные. Также я распечатаю баночку домашних маринованных огурчиков, можно использовать квашины. нам понадобится где-то 2 огурца, нарезаем их полуколечками вот такими. Лук обжариваем на растительном масле, добавляем мясо и на большом огне слегка поджариваем, для того, чтобы мясо как минимум побелело. Затем добавляем сюда сметану, либо сливки, если хотите, и специи по вкусу. Можно просто для курицы, у меня здесь карри, горчица сухая и перец. Также сюда понадобится крупный зубочек чеснока, либо два небольших. И все это перемешиваем, оставляем томиться под крышкой минут этак на 20, для того, чтобы соус стал погуще и мясо полностью приготовилось. Из чеснока, перца, немножечко соли и майонеза, либо сметаны готовим соус. И затем уже занимаемся раскаткой теста. Повторюсь, у меня здесь слоеное тесто без дрожжевое, Разрезаю каждый кусочек на 8 частей и раскатываю на тонкие такие квадраты. В серединку кладу мясо соусом. Наверх на мяско идут огурчики маринованные. Затем помидорчик свежий кубиком нарезанный. Выкладываем чесночный соус. Где-то с чайную ложку хорошую. Немного сырка по вкусу любой, который вы хотите, который плавится. И защипываем, делаем, собираем вот такую вот хинкалину. Такой круглый пирожочек сверху со складочками. Хорошо его зажимаем и отправляем на противень. Не забываем же, нужно смазать, чтобы было красиво. Каким-нибудь яйцом либо желтком. Со всех сторон промазываем. И я посыпаю в этот раз кунжутом. Можно посыпать панировочными сухарами. Будет одинаково красиво. Отправляем в духовку. Духовка разогрета на 170 градусов примерно на 30 минут. Смотрите просто, чтобы они красиво подзолотились, так как внутри они уже готовы. В общем, это получается очень вкусный такой перекус. Я думаю, вам и вашим близким 100% понравится. И вы ставьте обязательно лайк под видео. А с вами, как всегда, был Кекс. Друзья, до новых встреч. Пока-пока!